Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о музыке, причем о классической музыке. А в гостях у нас оперная певица и педагог по вокалу Ирина Бородянская. Здравствуй, Ира! Здравствуй, Евгений! Очень рада сегодня пообщаться. Да, наконец-то мы с тобой можем поговорить на профессиональной темы. Но я хочу несколько слов о тебе сказать. Может, наши зрители не знают, кто ты такая. Ты, можно сказать, наследуешь традиции своей семьи, потому что твой дедушка, знаменитый композитор Игорь Шамо, многие зрители старшего поколения среднего возраста, конечно, знают о нем. То есть это был очень знаменитый советский и украинский композитор. И первый вопрос такой, вот в связи с этим, было уже в детстве понятно, что ты свяжешь свою жизнь с музыкой или как все... Дети в Советском Союзе, многие, вернее, дети занимались музыкальной школой. Как это было общепринято, так скажем? Но дело в том, что сколько я себя помню, вот у нас в семье всегда царила какая-то особенная атмосфера музыкальная. Поэтому, мне кажется, по-другому просто не могло получиться. Хотя родители ни в коем случае не форсировали вот занятия музыкой. Это наоборот, как-то само собой получилось, вот в детстве я сказала родителям, что мне интересно было бы заняться вот фортепианой, вокалом, я хочу пойти в музыкальную школу. А родители скорее даже наоборот, зная какой-то тяжелый труд, скорее с опасением к этому относились и ни в коем случае не форсировали, это а наоборот как бы наблюдали как будут развиваться события. Вот, и где-то... Ну, обычно... Э, э, я хотел сказать, что э, фортепиарный это понятно. А когда у тебя появился интерес к вокалу? Потому что, насколько я знаю, в музыкальной школе даже нет такого отдельного предмета, как вокал. Там есть хор, а отдельных, насколько я знаю, дальних занятий вокалом нет. Вот когда у тебя появился интерес именно к этой деятельности? Нет, на самом деле занятия вокалом есть. Есть и занятия академического вокала, академическим вокалом, есть занятия народного пения, да, есть уже и индивидуальные занятия. Единственное, что вокалом начинают заниматься чуть позже, чем на остальных инструментах потому что, естественно, голос должен и окрепнуть, и оптимальным образом пройти уже и ломку голоса, которая происходит вот в кубертатный период. Поэтому обычно вокалом заниматься начинают позже. Меня родители отвели в школу, когда мне было 9 лет. И сразу определили меня на отделение вот, на вокальное отделение на индивидуальные занятия. Правда, начинала я, по-моему, уже где-то сразу со второго и треть, или третьего класса. Возможно, это был какой-то экспериментальный класс, я даже сейчас не знаю. Но вот была такая школа искусств в Киеве, где я занималась у замечательного педагога, у Лидии Николаевны Еременко, с которой я до сих пор поддерживаю связь. Действительно, замечательная женщина и педагог, которая вот как-то дала такой толчок в этом направлении. А твоего личного не было желания заниматься именно вокалом? Это было желание родителями, я так понял? Нет, нет, было именно личное желание. Я сказала маме, что хочу попробовать именно петь, потому что мне это очень нравилось. Это все такое, это, это какой-то театральный мир, это всегда мне нравилось. Поэтому я именно попросилась, чтобы меня отвели в музыкальную школу. Вот, но я знаю, что э, ты э, в Киеве прожила до 97 -го года, это где-то э, пятый класс, да, если так э, примерно представлять, да? Вот. И с, э, с тех пор, вот с 97 -го года уже 24 года ты живешь э, в Германии и здесь в Германии ты продолжил музыкальное обучение сначала в консерватории в Нюрнберге, а потом у тебя была аспирантура в Вене. Расскажи, пожалуйста, об учебе в Нюрнберге. Да, Женя, все правильно, все правильно. Мы переехали, эмигрировали вот в Германию в 1997 году, и тут я продолжила уже занятия вокалом. После окончания гимназии я поступила в консерваторию Нюрнберга. Ну, в профессиональных кругах все знают, что лучше поступать к конкретному педагогу. Потому что голос — это дело такое, я бы сказала, интимное и настолько тонкое, что всегда нужно найти своего человека, своего педагога, с которым будет приятно работать и в профессиональном плане, и, естественно, в личном плане тоже. Здесь я поступала в Нюрнберге да, тоже к конкретному педагогу, которая проучилась три года. Потом э, так случилось, что она больше не могла преподавать здесь, и я поменяла педагога э, на мужчину. С ним у нас не очень хорошие отношения в профессиональном плане сложились потом. И я поняла, что, э, наверное, стоит немножко поменять профессиональную школу. Ну и мы все знаем, что в Вене очень сильная вокальная школа. Поэтому как-то встал вопрос о том, чтобы развиваться дальше, ну я стала пробовать уже поступать потом в Венскую консерваторию. А в Нюрнберге проучилась 5 лет, закончила здесь, правда последний год я уже заканчивала заочно, приехала, отпела диплом и уехала обратно в Вену. Ну, а в это как, как повышение уже, да, это повышение квалификации, то есть это уже было э, как магистратура, или как это называется, да, то есть это получение какой-то уже степени высшей. Да, у, у нас это называется аспирантура, там это называлось, э, в технических профессиях это промоцион называется, да, промовирован э, аспирантура, а здесь это у вокалистов, у музыкантов это называется как бы мастер-класс, угу. И сколько ты проучилась в Вене? В Вене я проучилась еще года три, и потом еще осталось на пару лет там э, строить карьеру и петь э, в разных театрах, чему очень рада. Ну вот расскажи немножко об этом, потому что это очень важно, не только получить хорошее образование, но еще его как-то переменить на практике, э, и расскажи немножко об этом. На самом деле сейчас классическое пение очень похоже на то, что мы знаем из шоу-бизнеса. С одной стороны это хорошо, с другой стороны не очень, потому что далеко не каждый человек сумеет себя разрекламировать, как-то правильно подать, так, чтобы показать себя. Да, и суметь продать себя как бы на публике. Но сейчас в наше время это происходит именно так, что обычно даже классические певцы связываются с разными агентствами и приходят на прослушивание, а потом уже через агентство певцов приглашают дальше на пробы или на прослушивание. И если повезет, если попался и правильный подходящий голос, и типаж подошел, тогда уже... Себя приглашают на постановку или на записи. Вот таким образом это происходило, когда я уже закончила консерваторию в Вене, встал вопрос о том, как, как трудоустроить себя. И вот так это происходило, что меня пригла... приглашали на разные кастинги, как это называется, или на прослушивание. И я пробовалась на разные роли. Но ты не работала, не была э, штатная певица в каком-то театре. То есть у тебя были какие-то э, такие постановки. Но ты не, не была в трупе театра, я так понимаю, да? Нет, я не была в трупе конкретного театра. Но так получалось, что я э, пела какой-то сезон в одном театре. Вернее, э, обычно певцов закупают на конкретную роль. Вот так вот и получалось, что какой-то сезон я пела одну роль в этом театре. Какой-то сезон я пела другую роль в другом театре. Зачастую это даже вот все одновременно происходит. Сегодня у тебя выступление, допустим, в Тюринге, завтра это в Швейцарии происходит, послезавтра это во Франции и так далее. То есть достаточно такой мобильный образ жизни. А расскажи о конкретных каких-то своих партиях оперных я имею в виду и постановках, какие тебе запомнились от того времени? Ну, одна из моих самых самых любимых партий – это партия в оперете «Граф Люксембурга» композитора Франца Лигара. Это была из моих как бы последних партий, когда я щупела на сцене. Пела я ее в театре в Тюринге, в театр Нордхаузен и Рудольштадт. Это была абсолютно замечательная постановка, в которой были интересные элементы. Почему вообще оперета настолько вот меня прищает, и мне нравится? Это именно тем, что здесь можно совместить вокал академический вокал с театральными постановками. Все достаточно подвижно и весело, и активно на сцене, потому что опера все-таки более статичный вид искусства. А в оперете присутствуют разные другие характерные моменты, которые мне близки. Вот. И эта партия певицы в Оперейца «Граф Люксембург» одна из моих самых любимых. А из классических э, оперных партий что тебе ближе? Из классических, ну, э, наверное, это партии Моцарта. Как для любой э, молодой сопранистки, лирического характера, я думаю, что Моцарт – это то, через что проходит любая сопранистка, и то, что, наверное, тоже близко многим сопранисткам. У меня одна из любимых партий – это была, естественно, Сузанна в «Женитьбе Фигарова» и Церлина в «Дон Жуане». Хорошо, но ну, я тебя в начале нашего разговора представил не только как певицу, но как и педагога. И ты вот вначале тоже рассказывала, что очень важен педагог, контакт, чтобы были с учеником на одной волне. Вот расскажи о, об этой своей деятельности, как ты к ней пришла и насколько тебе, как, как ты себя комфортно чувствуешь в роли педагога? Да, это хороший вопрос очень. На самом деле я себя прекрасно чувствую в роли педагога. И всегда параллельно преподавала, вот уже когда я училась в консерватории, уже тогда я начала параллельно преподавать и училась тоже параллельно, помимо пения, я всегда училась на педагогике, потому что я прекрасно понимала, что век вокалиста, так же как и век, наверное, любого танцора, например, он недолгий, не и поэтому всегда должен быть какой-то план «Б». Запасный аэродром, да, как мы называем? Ну, как-то так, да, как-то так. И мне на самом деле это всегда было интересно, поэтому я начала преподавать уже, когда училась в консерватории, с тех пор продолжала эту деятельность. А сейчас уже вот примерно лет 5-6 я в основном занимаюсь педагогической деятельностью только изредка уже даю концерты. Поэтому... Потому что просто эм, со временем хочется каких-то изменений, хочется изменить вот, э, творческий характер работы. Поэтому, когда ты много лет проводишь на сцене, уже хочется потом немножко видоизменить свою деятельность. И я с удовольствием вот уже лет пять преподаю, занимаюсь. А кто, кто твой. Что твои ученики? Это молодежь или есть люди уже такого среднего возраста? Как сейчас модно говорить, это полный кроссовер. То есть самые маленькие детки им от 5-6 лет и самые мои уже пожилые, сказать, возрастные. Да, возрастные ученики, им уже глубоко за 60-70 Угу. А вот э, какой у них интерес уже у людей такого старшего возраста? Понятно, что они не собираются выходить на профессиональную вообще на сцену, это, наверное, для себя. И такой вопрос, но ну, это, наверное, не к тебе, но все-таки мне интересно, почему они э, так поздно решили заняться вокалом? Ну, а тут э, может быть несколько моментов. Я думаю, один из главных в наше время – это финансовый вопрос потому что далеко не все могут себе позволить заниматься музыкой, заниматься спортом. То есть это зачастую действительно финансовый вопрос. Ну и вопрос, наверное, зрелости, личности, что ли, потому что многие долго достаточно идут к этому моменту. Кто-то вот с детства мечтает о музыке, но как-то вот не сложилось. И поэтому люди зачастую только уже в зрелом возрасте приходят к этому и готовы пойти и заняться таким хобби. Хорошо. И в конце такой вопрос. Можно говорить о так называемой русской школе. Ну, русская ты понимаешь, это более широкое понятие. Какое отношение здесь к Германии у... О таким вот как ты то есть представителям другой скажем школы хотя ты училась уже здесь но все равно истоки оттуда и есть какое-то вот уважение какой-то как мы сейчас говорим респект перед теми кто является наследниками великих традиций да безусловно есть разница в вокальной школе я бы даже обозначила вот три школы. Это есть русская вокальная школа, итальянская и, я бы сказала, немецкая школа вокальная. Мне ближе, безусловно, немецкая вокальная школа. Хотя я считаю, что любая школа может быть правильной, если это здоровый подход к голосу. То, как ты работаешь с голосом, как ты подаешь себя вот на сцене. Э, любая школа может и, имеет место быть, если это здоровый вид э, вокала. Да? Э, э, дело в том, что вокал это настолько субъективное понятие, есть... Замечательные певцы, которые работают с русской школой, а есть не очень хорошие певцы. Это настолько субъективно, что мне сложно обозначить, вот, что здесь любят певцов с русской школы или не любят. Естественно, это субъективно. И есть замечательные певцы, у которых, на которых работает имя, как всеми любимая Анна Нетребко да, или Дмитрий Хворостовский, которых уважает и любит весь мир. Есть певцы, которые не настолько близкие публике, также это, это наверное, любая, любая, может быть, нация, не знаю, национальность, любая школа, это очень субъективно, но вообще русских певцов любят хотя бы за то, что у нас, наверное, другой темперамент на сцене. И когда русский певец исполняет на своем родном языке, там, Рахманинова, Чайковского, да, например, оперной арии Чайковского, это совсем другое исполнение, чем если это будет исполнять иностранный певец, которому хотя бы за счет того, что русский язык не родной, это уже какой-то барьер ему приходится преодолевать. Поэтому, наверное, за счет темперамента русских певцов все-таки ценят здесь. Да, и самый последний вопрос. Родился во время, вот, когда ты сказала, а, Анна, не трепка, Я э, вспомнил, вот как ты относишься э, к таким ее экспериментам, когда она, например, поет тем же Филиппом Киркоровым, то есть представителем э, другой совершенно школы, скажем. да, То есть я имею в виду э, популярной музыки, я мягко скажу. И э, вообще вот это сочетание э, строго оперы и ну, скажем, эстрады? Насколько это правильно с твоей точки зрения? Или это то, о чем ты говорила раньше, что это все-таки часть шоу-бизнеса и надо себя как бы продавать другой, не твоей целевой аудитории? На самом деле я к таким моментам отношусь замечательно, потому что я считаю, что если певец опытный, если певец, подвижен в плане искусства и в плане голоса, то как раз такие эксперименты могут быть очень интересными и правильными. Если ты умеешь обращаться с голосом, то ты сможешь употреблять его в разных жанрах. Это не обязательно именно классика, это может быть и джаз, это может быть оперета, это может быть попса. То есть я, как раз, считаю это очень правильным и интересным, когда классические певцы пробуют себя в других жанрах. И дело в том, что база, это мое вот мнение как педагога, база, она все равно одинаковая. Это, если мы говорим о дыхании, об опоре, там, о каких-то уже вокальных терминах, база все равно одна и та же меняется лишь стилистика и работа с голосом, когда ты пробуешь себя в других жанрах. Мне это близко, и я тоже с удовольствием пробовала себя в других жанрах. Например, вот джаз. Это то, что мне очень близко и интересно. Поэтому я считаю, что это здорово, когда певец в наше время может попробовать себя в другом направлении. Ну что ж, большое тебе спасибо за этот интересный рассказ. Возможно, мы с тобой еще... Встретимся и поговорим. Я тебе желаю э, творческих успехов, э, как педагогических, так и личных, вокальных. Всего доброго, до свидания, успехов. Большое спасибо, Женя, до свидания.